Затея была моя, меня зовут Ирачев Юрий Алексеевич. <смех> да. Тренер ВК-крушитель. Пользуюсь карантином, так как делать нечего, зал закрытый, малыши дома сидят. Ну и вот на благо малышам. Потом выйдут с карантина, будет где? И погуляться, побаловаться. Все свое, кто что может, дает. Чисто на энтузиазме вот это все делается. Сам взял своими руками и варишь, так сможем сказать. Администрация помогает, помогает корабельный край, помогает родители деток приходят, помогают, кто физически, кто материально, ну в смысле материалы там цемент, песок, там диски отрезные электроды ну и так далее. Очень много жителей местных отозвалось, садили саженцы убирали граблями, сгортали этот весь мусор. Был когда-то парк похож на дремучий лес, сейчас омолодили Годик конечно без тенька побудет, но надеемся на второй годик уже повылазит молодой саженцы. В районе 200 штук уже саженцев посажено. Ой, садим много разных деревьев, и клен, и ясень, Ой, я даже название позабывал, если честно. Очень много нам привозят, с корабельного края много привозят, много фруктовых деревьев посадили, там черешню, абрикосы, чтобы ребятня кушала потом по сезону, яблони, там ну, такое ореха очень много посадили тоже, одну клетку засадили орехом. Валка, и Лешенко тетя Оля э, в администрации пару лет просила, просила, но ну, они помогли тракторам, подровняли. Ну и еще надо, под футбольное поле еще, так так скажем, не готово, много бувров. Сказали, что карантин закончится, трактористы помогут, выйдут, подровняют, будет красиво. Начала много чего хочется сделать, хочется сделать и футбольную площадку до конца довести, хочется спортивную площадку сделать, чтобы турнички, хочется ринг уличный поставить, потому что во всех городах, куда мы не ездили, как Крушитель, везде там у них есть уличные ринги, это очень приятно, на карантине даже выходят утром, разминочка, все у них есть, а у нас этого нет, ну хочется, чтобы у нас это было. Самое главное, чтобы следили за порядком, потому что мусора очень много. Очень много, я бы даже и сказал, вообще за район. Ну а так, просто следить, все начинается от нас. Требуем, требуем от всех. Пытаемся что-то. Чтобы кто-то нам что-то должен, кто-то обязан, а сами за собой не следим.